За минувший год в Петербурге построено 1414 новых домов. Это 70 206 квартир общей площадью 3 шестьдесят 466 тысяч квадратных метров. Как отметил губернатор Александр Беглов, целевой показатель Минстроя перевыполнен на полтора процента. Лидеры по воду жилья – Приморские, Выборгские и Московские районы. И нужно добавить, что все новые разрешения на строительство выдаются только с обязательным вводом социальных объектов. И за 2022 год их введено 260. 53. Из них 32 образовательные учреждения и 10 учреждений здравоохранения, физкультуры и спорта. И деньги занимают в основном именно на жилье. Декабрь стал месяцем ипотеки. Средний размер кредита на покупку квартиры вырос на 7,4% до 3 миллионов 900 тысяч рублей. И общего объема в 701 миллиард рублей. Это больше половины общей суммы всех выданных займов. Если рассматривать целиком прошлый год, население и компании получили кредиты на 10,7 триллиона рублей, что почти на четверть меньше, чем в 2021 году. Интерес рос в декабре в том числе, потому что заканчивалась субсидированная ипотека. Льготную продлили, а вот субсидированный под там, около нулевые проценты отменили. Поэтому, конечно, все пытались еще приобрести на выгодных для себя условиях, все клиенты. Вот, и сейчас ставки довольно резко поднялись. Кредитование наличными выросло в декабре только на 3,9%, при этом средний объем выданного кредита уменьшился до 228 тысяч рублей, то есть на 22% в сравнении с декабрем прошлого года. Рынок автокредитов вырос в декабре на 7,6% до 72 миллиардов, однако дефицит новых автомобилей не позволяет ему полностью восстановиться и отставание от декабря 2021 35,6%. Федеральная сетевая компания Россети стала по сути государственной. Российская Федерация в лице Агентства по управлению государственным имуществом увеличила долю владения в ее капитале с половины процента до 75 процентов плюс одна акция. ФСК стала головной в группе компаний Россети. На ее баланс переведены акции других компаний группы. Например, в Пао, Россети, Ленэнерго доля акций, принадлежащих государству, теперь составляет 68 процентов. Дело в том, что энергоснабжающие организации ну, имеют стратегически важное значение для любого государства. А Если же чиновники будут допускать ошибки в управлении, для них все-таки существует и некая ответственность, которая будет, так скажем, висеть над ними для того, чтобы управление было разумным. Будем надеяться, что, во-первых, будет более понятное регулирование цен, и будет более понятная, так скажем, ценовая политика, она будет более прозрачной. Инвесторы оценили изменения позитивно. Сегодня на Мосбирже возобновлены торги акциями ФСК Россети основного выпуска. И в начале торгов они прибавили сразу 8%. Правда, днем рост немного замедлился. И сейчас стоимость акции около 9 копеек за бумагу. Ровно 7 лет назад по поручению губернатора в Петербурге основан фонд развития промышленности. Организация выдает предприятиям кредиты под проценты значительно ниже банковских ставок. Анастасия Лакман расскажет подробнее. О популярности фонда сегодня как нельзя лучше говорят цифры. За 7 лет работы капитализация его выросла в 7 раз с 1 до 7 миллиардов рублей и вырастет еще на 2 миллиарда в 2023 году. Поддержку уже получили свыше 70 предприятий, многие из которых брали кредиты по несколько раз. Оно и понятно, ставки у фонда не превышают 5% при сроке займа до 5 лет. Мы взаимодействуем с нашим бизнесом, с союзом промышленников и предпринимателей, в том числе и на встречах губернатора, губернатора с промышленными предприятиями все время обсуждаем вопросы, какие необходимы дополнительные программы в Фонде развития промышленности, какие, может быть, необходимо скорректировать. Получить займ на льготных условиях предприятия могут для разработки новой высокотехнологичной продукции, импортозамещения, модернизации или расширения производства. Последним не без помощи фонда вскоре займутся основатели группы «Кофеин» в Петербурге Николай Еланский и Николай Гадко. У бизнесменов есть собственное небольшое обжарочное производство, часть оборудования на которой куплено как раз на заемные средства. В этом году Николай рассчитывают получить новый кредит на строительство фабрики большей площадью. У нас есть участок земли, необходимый под это. И мы сейчас занимаемся проектом, также хотим обратиться там, в какую-то программу. Я точно знаю, что есть программы там, вот, по бизнес-ипотеке, 5% годовых, что на сегодняшний день не очень на самом деле доступно, особенно для бизнеса. Программа промышленной ипотеки совсем новая, появилась буквально в конце прошлого года. Одновременно с ней заработали еще три проекта. Два из них связаны с финансированием на покупку предприятиями комплектующих изделий. И еще одна – это займы на технологическое присоединение. Фонд работает по абсолютно банковской схеме. Комплект документов аналогичен логично и банковскому и поэтому для тех, у кого все хорошо с экономикой и бухгалтерским учетом, подготовить заявку и ее получить не представляет ни малейшего труда. Всего у Фонда развития промышленности Петербурга работает 14 программ. Для участия в большинстве всего два основных требования. Выручка за прошлый год 150 миллионов рублей и более, а местоположение промплощадки строго в агломерации Санкт-Петербурга. Анастасия Лакман, Владислав Шумгин, Вадим Вагапов, телеканал Санкт-Петербург. Пятницу, ну, то есть 13 числа в рамках выполнения бюджетного правила Центробанк продолжит проведение операций по поддержанию стабильного курса национальной валюты. Бюджетное правило предусматривает продажу или покупку валюты на внутреннем рынке и введено, чтобы снизить влияние изменчивых цен на нефть и газ на российскую экономику и финансовую систему. Ну, в данном случае на внутреннем рынке будет продана иностранная валюта на 54,5 миллиарда рублей. Продажи пройдут до 16 января на Московской бирже, как заявляет Банк России. На торги выставит исключительно китайский юань. Но одной информации о том, что Минфин начнет торги валюты, было достаточно, чтобы рубль начал укрепляться. Вот доллар на бирже сегодня ушел под отметку 69 рублей, евро был меньше 74, но официальный курс доллара 69,02, евро 74,14, курс юаня 10 рублей 14 копеек. Это вся информация об экономике сегодня. Я желаю зрителям хорошего вечера. Возвращаю слово коллегам. И в пятницу 13-го ждем исключительно хороших новостей по итогам торговли юанем. Аркадий Шароградский с новостями экономики. Продолжаем выпуск.